Привет, аудитория. У нас футбольщик. Хочу рассмотреть очередной матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. Португальская Бенфика против голландского Якса. Нет у меня времени особо рассказывать вам про эти команды. Вы и так знаете, что Бенфика идет на третьем месте в своем чемпионате. Но существенная разница очков отделяет ее от первого места. Я думаю, что в этом году у Бенфики нет шансов побороться за первое место. Также вы знаете, что Бенфика с группового этапа Лиги Чемпионов вышла со второго места. Проиграв топовому... Европейскому Гранду бывали, Но, тем не менее, прошла Барселону. Ну, в этом году Барселона, наверное, показывает свои худшие игры в истории Поэтому не мудрено Так, что у нас там по Яксу? Ну, также про не буду рассказывать Потому что вы знаете, что Аякс в своем чемпионате голландском идет на первом месте всех там разносят в пух и праг за последние 10 игр Всего лишь одно поражение Всего лишь один мяч за 10 игр они пропустили И у них отличная разница забитых и пропущенных мячей В чемпионате 70 забитых и 5 пропущенных Просто шикарная ну, также вы знаете, что в Лиге Чемпионов они вышли из группы с первого места, выиграли все шесть игр. Да, не было там топовых европейских команд, но тем не менее, Баруси Дортмунд, Спортинг и Бешинка, Бешикташ, они прошли без особых проблем. Что я думаю по поводу этой игры? Честно, Якс мне напоминает Якс 18-19 года, когда они прошли групповой этап, дали там серьезный бой Буварии. В 1-8 финале выиграли Реал Мадрид. В 1-4 прошли Ювентус. И только в 1-2 финала они, в принципе, в ничейку сыграли с Тоттенхэмом. Но праздницы выездных мячей они проиграли. Я не думаю, что Бенфика остановит Аякс. Остановит эту вот дикую победную серию Да, есть шансы Кстати, Бенфика за последние 15 игр против голландских команд Проиграла всего лишь одну встречу и Это было как раз таки в 2018-2019 году С Аяксом Они тогда сыграли 1-1 у Бенфики И проиграли Аяксу 1-0 дома Но хоть Бенфика идет на третьем месте в чемпионате Вроде бы неплохие показатели у нее вышло со второго места в Лигу чемпионов В 1-8 финала Но они поменяли в декабре тренера и наверное это все-таки говорит о каких-то проблемах в команде. Я не особо хочу ставить тут на какой-то тотал мечей, хочу ставить на фору. В принципе на победу аякса дают неплохой коэффициент 1,82. Я думаю, что это вполне проходная ставка и вполне адекватный коэффициент для такой ставки. Поэтому я выбираю победу Аякса с коэффициентом 1.82. Также я хочу напомнить, что у вас есть своя голова. Вы можете сами анализировать матчи и сами делать какие-то выводы. А также делитесь своими вариантами в комментариях под этим видео. Ну а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, давайте, до следующего видео. Пока.